Итак. Родовой эгрегор, в принципе, имеет такую же структуру, как и любой другой эгрегор. Родовый эгрегор на приблизительно ровно тут структуру аквариум любого и эгрегор. Он строится ровно на тех же самых принципах, что и любой другой эгрегор. На ровном принципах, где построения и на эгрегоре. За счет того, что он наиболее древний. Кроме того, что наивысший, то соответственно и по нему в принципе можно изучать любые другие эгрегориальные такие объединения. Также за ними можно что-то делать, а именно такие эгрегоры, которые Сейчас покажу несколько символов интересных, которые мне, по, по которым станет понятнее, а, по будет Ну вот этот символ, я думаю, большинство из нас, большинство из вас видели. С видели. Вот, но считается почему-то, что это больше такая китайский китайский символ китайская символика за биат чинский символ но в принципе это символика построения мира сейчас я потерял связанными но... это символ на принципах которого строится в принципе мир Китайский символ на принципе которого голоса аудитория на а, Но присутствует он не только в китайской культуре. Но и притом не в ангцинской культуре. Он точно также присутствовал и в индоевропейской культуре. Он на кой и притом не а и в индоевропейской культуре. А, вот здесь на фото у нас есть э, трипольская, э, трипольский подсвечник. Трипольская такая ритуальная статуэтка. Подсвечник? Да, это подсвечник. Э, э, Туманная властная, стоя на свечку, трипольский. Э, э, трипольская культура – это вот э, часть современной Румынии, больш, большая часть э, Украины современной. Они а была на Румунска, а на При этом она старше, чем, старше, чем египетские пирамиды. Причем и старше египетской пирамиды. Старше приблизительно на полторы тысячи лет. Немного, немало. Приблизительно старше. То есть пирамид еще не было, мамонты еще ходили по земле. А здесь, на этих территориях, уже была определенная цивилизация. И uh, вот здесь вот сбоку точно так же мы видим знакомый нам символ. Так же сбоку видим про нас на символ? Uh, но в трипольской культуре это назывались, uh, этот символ назывался змеей. Uh, в трипольской культуре это змея. Ну и почему-то археологи считают, что uh, что это один из uh, символов как раз рода. Uh, Археологов я. Uh, ну вот здесь вот на керамике больше видно, что это именно змеи. На керамике это вообще видеть этого в форме гада. Что мы можем. Какой мы можем сделать вывод из этого символа, если его расшифровывать? Что можно вырубить Обычно, когда говорят про иньянь говорят, что говорят про борьбу противоположности. Но на самом деле этот символ не про борьбу противоположности, а про взаимодействие. Если э, понимать, что это змея, а кто накапать по То это такой весенний змеиный танец. такие То есть время, когда змеи клубятся, время, когда змеи испариваются. То есть зачинают новую жизнь. Начинают так? новую жизнь. Зачинают жизнь. Почему нас это интересует в плане эгрегоров? Почему нас это зависит в плане Здесь у нас есть две основные три линии. Маме тут две такие закладные линии. Это энергетическое проявление в мире? Мамы тут энергетический проявления в том смысле. Причем имеется в виду вся, весь диапазон энергетики. В том числе и материя, физика. Материальная, физическая. Материальная, физическая, которая взаимодействует с информационным материал, но физический процесс, стол указывает с информационным тоном. Потому что любой материи, любой энергии нужна информация, как выстраиваться. Любая, любая Иван, у нас там микрофон просит поправить. Плохо? Да, немножко плоховато. Хорошо. То есть мы имеем структуру материальную и имеем структуру информационную. Информацию. Маме структуру материальную, а маме структуру информационную. Применительно к родовому эгрегору. Мы имеем инфор... Мы имеем информационный план и мы имеем материальный план. Под информационным планом имеется в виду опыт всех поколений, который накапливался. Под информационным планом маме на в виду В общем-то, это основное, что собирает Грегор родовой. Это информация. Вещь, родовья, Григория, информация, Informация, опыт, жизненный опыт ваш, жизненный опыт ваших предков. Информация э, Причем помните, да, если брать этот же символ сам um, это здесь, если выберем символ. Здесь есть uh, вот такие вот глаза у змей. Ну, это лучше показать, наверное. Су там при, те, при том гадови, uh, Либо если брать вот символику, сейчас секунду выключил. Если брать символику азиатскую, а вот символ азиатский, вот это вот Йен Йен. В белом есть черное, а в черном есть белое. В белом мам, черное, в черном белое. Ваш теперешний жизненный опыт влияет на полученную информацию? Ваша, ваше, ваше на, искусственности, на искусственности. То есть от вас зависит будущее ваших детей, ваших внуков, ваших правнуков, праправнуков и так далее. Так далее. О два зависи и будут нас, вашей, ну, по управля, ну, поворот И точно так же у вас есть информация на физическом уровне, на уровне генов о ваших. Мать информацию на уровне, на уровне наших Вот такое вот взаимодействие получается постоянно о неустым потребление alloy Физика влияет на информацию информация влияет на физику То есть когда на информацию информация влияет на физику. к информации также кроме просто опыта к информации Так же то при hurts Ещё можно отнести такую вещь, как таланты. Можно приложить ещё такие вещи, как таланты для да. нас. То есть мы часто получаем таланты от своих бабушек, дедушек, прабабушек, прадедушек. Часто изыскал у меня какие таланты от наших бабьих детков, прабабьих прадедушек. Ну и так далее. Иногда проявляется через 3-4 поколения. Некогда это может появиться И еще одна такая важная деталь, которая здесь же в информационном плане это права либо каналы называют по-разному. Первые канал, впервые. Права, либо каналы. Права? Права. Ну вот я имею право на что-то. Ага. Ага. Также дальше вещь это некие како права, албо каналы. Каждый это на вола иным способом. А, род может иметь право на деньги, иметь право на богатство. Род может иметь право на, деньги, иметь право на богатство. Или наоборот не иметь право на деньги, иметь запрет на деньги. Албо можем не можем иметь право на, например, можем иметь дарк. Рот может иметь право на магию, на занятие да, магии. Может. Право на магию, на то, обезжал делал магию. Что еще? Может иметь право на творчество, на какое-то проявление творческое. Может иметь право на некий Может иметь право на управление, на то, чтобы управлять другими людьми. Право на власть. Право на, право на Вот эти права мы наши роды могут получать, могут терять. Все всегда. Это право. Много зависит от каждого из поколений. Золото зависит от каждого с конкретных поколений. Ну конкретные права мы будем еще разбирать. Конкретное право будем еще разобрать Сейчас можем разобрать конкретно сам эгрегор грегор. Возможно, просто разобрать конкретный грегор. В процессе, если возникают вопросы, пишите, пожалуйста. Я в процессе подъявил... Так, сейчас покажу, где у меня тут она есть. Вот она структура. Вообще родовой эгрегор, родовой эгрегор, для того, чтобы для того, чтобы понять его структуру. А то объясни похвалили его структуру. Лучше всего сравнить его с пчелиной семьей лучше поравнуть с членом семьи. Как строится пчелиная семья? Как создается, чели и семья. Хочу спросить, сейчас я смотрю на разговор 8 17, мне писали, что выпадал микрофон, еще все пишут за счет микрофона моего что теряется так спрашиваю извините uh -huh. а пишет читать так то стало стала и не мне так я выпадало я надеюсь до завтра завтра будет лучше устраним uh -huh. Найду другие, потому что за этим не работал пока. <связывающие> <связывающие> Когда держу, так слища. Хорошо буду держать. Придется, извините. Вот за это я не люблю онлайн занятия. <связывающие> а, ЖП это то не могу, рад онлайн. Потому что всегда... Практически всегда какие-то накладки. Устала сюда мне потом как это. Так, ладно, вернемся к нашим. Итак, вот у нас есть вот такая вот такая э, схема. Когда мама такую-то схему? Опять же, я ее тоже не из головы придумал. Тут у тебя не вымисленное Данная символика, э, она присутствует. В славянской культуре. Да, символика есть при этом на славянской культуре. Во всяком случае, она точно присутствует у украинцев, белорусов и россиян. В каждом случае есть при этом на украинцев, белорусов. Ну и в принципе, так она а, сейчас что она не появляется, не хочет появляться и она сохранилась в архитектуре во многом Многие текста она заховала в архитектуре я думаю что у вас оно точно также могло сохраниться в виде какой-то символики если же у нас то может объявить в оформлении этой символики как пример покажу, как это выглядит в архитектуре. А по прикладу каждая фотовизоровая архитектура. Вот у нас есть вот такие, вот такие вот розетки, так называемые. Иван завис. Да. О, уже пошло, пошло. Повторите, наверное. Mm -hmm. Да, начали подвисать. <coughs> То есть вот у нас вот есть такие розетки. А, ну, я показываю просто, чтобы было понятнее, что а, все, о чем я говорю, оно имеет под собой определенное основание. Um. Далее, вот такого плана. Символика ну, символика еще может быть. Что еще? Ну вот такая. Дальше. Вот. Ну мы будем брать более простое. Мы будем брать вот такое. Мы брату. Я, я на духу такую. А, при этом, к примеру, на украинских хатах на многих. Вот такой символ, он присутствовал просто на фронтоне, то есть дома. А у украинских домах был и на предной части дома Вот это символ. А вот этот символ, он изображает как раз структуру родового эгрегора. Это символ, изображая структуру родового эгрегора. Внутри находится, как в пчелиной семье, находится матка внутри, она как раз в целом ули, в родине матка. Это вот в большей степени информационная структура. Вот в чем наступне это информационная структура. И вот этот вот центр, это обычно на физическом уровне это самая старшая женщина в роду. Вот, то центру бива на физической уровне вообще жена вроде. А, как правило, женщина. Дальше, жена. В редких случаях это может быть мужчина. Зредка а, вот это может быть мужчина. Опять же, если взять инь-янь, то информационный план более стабилен и лучше сохраняется именно по женской части. Без инь янь то есть, то есть женщина сохраняет информацию? Жена закрывала информацию. А задача мужчины эту информацию добывать и приносить для рода? А мужа эту информацию санять и У нас такая женщина называется либо берегиня, либо еще называли матрёна. Uh, Возможно, вы вспомните какие-то названия, которые сохранились у вас. Может, на названия, у нас Как называют старшую женщину? И вот эта старшая женщина, она является носителем. Э, старшая женщина в роду является носителем той самой информации, физическим носителем. Она в роде, с, и старшая жена вроде физическим носителем информации вроде. Ее задача сохранять и оберегать род. И ух охранить, охранить род. В общем-то, она с возрастом только этим и занимается. Она в старшем декузе обераправила тимпо. Поэтому у славян отчасти был матриархат. Внутри семьи чаще и, всего... И у был часто матриархат. Внутри семьи был матриархат. Вовнутри, в родине был матриархат. Все, что касалось внутренней части, то есть внутри что, семьи, что, внутри дома, там правило женщин. Что-то, внутри родины, внутри дома, там шутку мало на жена. А, ну, к этому мы еще будем возвращаться. Дальше у нас второй круг. Что мы соблюдены вибрацают, делаем аналогию. А, если мы берем аналогию с пчелиной семьей, там находятся э, пчелы, которые называются трудни. Там сынаказы вчера, которые соволовы в труди. То есть это та, та пчела, которая. она не ленивая, она просто работает внутри улика. Не, это не во то есть его внутри уля. То есть.. Это человек, который находится внутри семьи, внутри семейного эгрегора. человек, который внутри родины, а внутри родины, эгрегору. А, пользуется всеми благами семьи. А, и, может, и, а, то, а, пользуется уже добытой информацией. Положивая информацию. И теми правами, которые уже имеются у рода. А поуживать и права, которые уж родом. Его задача сохранить только то, что вот уже есть. Его улово охранить, заховать то, что уже. Он не должен ничего добывать. Он, в принципе, получает все готовое. Он он есть такие люди внутри семьи, я думаю, что люди, у которых большие семьи, знают таких. -таки люди роду, родины, родины. Такие люди Сюда же относятся дети и старики. Дети, То есть это те, о ком род будет заботиться в первую очередь просто ее, которые старать, что вам ради. Ну, детей задача выненчить, высмотреть, стариков досмотреть. Детей задача выненчить, вырастить. Нехать выраст, а старые люди доходят. ну и третья такая вот э, третий круг а, третий круг э, третий круг это ну если брать пчелиную семью это рабоч, рабочие пчела. потом ты забираешь пчелу родину, так что это пчела? рабочая пчела это та пчела которая приносит мед в улюк. Это Человек, Она ценна по-своему. У нас способом время ценна. Но ей иногда не, не грех и пожертвовать. Але а, К примеру, если роду грозит опасность. А например, роду раз грозит... Рот находится на грани вымирания. В семье бывают такие люди, которые называются откупные. Вроде бывают такие люди, которые на выкупе не на этого человека сыпятся все шишки. На того человека он все <связывающуюся> То есть он получает больше всего испытаний и больше всего бед. Он, он... на. Подал, на, нет, устал, на <связывающуюся> больше, чем остальные члены семьи. Бед от на родине. Ну и от того, как он это, это все переживет, от того, как он это с этим всем сможет Sm справиться, часто зависит и судьба всей всего рода. А вот с тем, еще иногда такими людьми. Ну в принципе это нельзя уже назвать откупным, когда человек остается один в роду, последним в роду. Потом еще такие люди, которые заставили посладных в роде, а вот и не суть и откупнул Борис что-то написал. Про а, спр спрашивает, плохо слышит микрофон но всем подает. Могу еще вообще попробовать без этого, без микрофона, увидим, как будет. Ну, будет фонить звук, да? Ну, можете попробовать. Не спущу, без слуха, а то уже что-то по величию что делать. Так. А вот так-то почуять? Так, лучше? Я вас не очень слышно... Тогда вы меня, меня. не слышите. Да. Так что это не, не очень хорошо для меня. Попробую еще какую-то другую возможность. Микрофону то не иди. Да, кумусиме. Да, Таку мусим виду жадный стеллабу. Теперь мы а видим идти. только потолок. Ага, хорошо. Это ничего. ничего. Так. Так. Ну, завтра мы как-то попробуем настроить в таком случае, да? или другие наушники тоже что доброе хорошо когда обычно обычно когда говорю в, когда провожу вживую вот на откупных возникает очень много вопросов вечно когда роби живи семинар на на этих откупных вроде зника дела что как определить откупного и так далее. А то откупного, вот. Чаще всего такой человек имеет очень много неприятностей с самого детства. Причем так человек мало страшно было неприемлемости детства. Из случаев из жизни. Ребенком пошел ну, про, про человека, про такого. Ребенком пошел играть в футбол, чуть не утонул. На футбольном поле. еще играть в футбол, продолжался а, футбол чуть-чуть не попал под машину и так вот много раз э, в детстве. Скоро заявил развивал, так что много раз в детстве приходилось. То есть и такого человека постоянно такие неожиданные неприятности с самого детства. А так же, человек приходит, у такая нечеканная неприятность и с детства, с э, детства. Говорят еще неудачник. Поворяют так что несчастный. Да, несчастливый. Относительно рабочих, относительно рабочих еще. Что ты По рабочим. Это люди, задача которых привносить как можно больше информации. Их урага – что информация. Переживать, как можно больше событий. Для рода это очень важно для того, чтобы вырабатывать алгоритмы для выживания. Это период, чтобы алгоритмы на Потому что со временем многие качества э, могут либо приводить к успеху в рот либо э, наоборот его потопить к примеру ну тысячу лет назад для мужчины было важно, иметь э, такой агрессивный, возможно, даже вспыльчивый характер немного. Это помогало на войне. Помоглому то на войне. Это могло помочь и в простой жизни. Моглому-то помочь и даже животе но сейчас это уже не настолько актуально. А... Сейчас люди с подобными качествами характера, такими агрессивно-бойцовскими, часто попадают в тюрьму либо попадают в большие неприятности из-за своего характера. Люди с таким-то подобным агрессивно-выбушным характером часто в том, числе за ними. Алабо мою проблему. Ну и соответственно на них может рот уже и закончиться. Ну, потому что он не даст продолжения, сидя в тюрьме. Продолжение своего рода, сидя в тюрьме. Он тяжко да, вонять и продолжение роду сидят, Либо погибнув на войне. Алаба убил на войне. То есть то, что было, то, что было раньше, важно. Сейчас становится, сейчас интерпретируется в другие отрасли. Без стих случаются Не, не этого не почуяю Петра. Я понял. Pum, pum, pum, pum, pum. Ну, скажите, что мы как бы до завтра в принципе исправим. Муся мы видим, что на тех, кто слухал, лобо по то слуха для другое а завтра уже купим мне иное лобо. И это виданьки не будет на ломеное, а выдачу с ними. Uh -huh. uh, поехали дальше. Поехали дальше по роду. Так so, же uh, В общем-то, по структуре более или менее, понятно? Что-то титка по структуре вязание, добре? Это uh, зрозумительно. Или никто ничего не услышал? А либо с ним почули ничего. Чёть не расправам до микрофону, Чёть не расправам до микрофона, так почуть доброе, чёть расправам. Очень много. Смотрите, из теоретической части очень много есть в статье, которая есть у Ивана на сайте. Ходим вам потом, а теоретической части уже проложил сам Сейчас вас опять плохо слышно. Плохо? Про колено, я понял. Сколько членов семьи? Обычно к роду относятся все члены семьи, которые носят одну фамилию. В информационном плане люди относятся к одной семье, имея одну фамилию. Поэтому, к примеру, женщина, когда выходит замуж, она меняет фамилию. Она берет фамилию мужа. После того, как она берет фамилию мужа, она прописывается в новом роду. А сам свадебный обряд. Сам свадебный обряд. Сам вот и свадебный обряд. Если его подробнее рассмотреть. то по своей сути это похороны жен, женщины в состоянии невесты. И потом рождение женщины в состоянии жены. То есть женщина умирает для своего рода и рождается для рода мужа. Умирает своего рода, роди Манжела. А, вспомните, как выглядит классическая невеста. Примите себя, как выглядит классическая невеста. Обычно она сидит в белом платье. Почти на усаде голубое белое. Да? А, еще одно время было модно фату одевать, надевать. Что это? Э, фата. Э, прозрачная белая э, на лицо. А? сейчас еще Сейчас это стало просто не модно. Ну во всяком случае у нас. не По сути, белое платье символизирует как раз Саван. Белое платье символизирует что? Саван. Погребальный, как это называется. Также белые шапки символизируют как погребную обряд. Uh, то есть женщина умерла для своего рода. На следующий день, на следующий день по традициям женщина одевалась уже не в белое платье, одевалась уже в красное платье чаще всего. По полноте его на уже напредликал при этом в первый день она сидела тихо, смирно и, в принципе, не показывала совсем, что она жива. Ну, это если брать традиционные традиционные обычаи свадебные. А, первый день uh, сидит тихо, а в так тактишко как бы указывает, что она жива. На следующий день. Да, на следующий день она уже выходила к гостям, она уже помогала накрывать на стол, это тоже было из, одна из частей ритуала. А на другой день. гостям, помагала, а, ну, на это была часть ритуала. То есть она рождалась для нового рода? А поэтому к примеру женщины как после развода у женщин после развода могут начинаться неприятности это у по разводе можно если они не поменяли фамилию То -то они потому что информационно они вроде как еще в роду мужа это же информационные вроде мужа. Но физически они от него уже оторваны. А физически сегодня оторваны. И род мужа э, к ним относится агрессивно. А род мужа таким, э, право агрессивно. В таких случаях желательно, чтобы женщина переходила на фамилию своего отца, то есть возвращалась обратно в свой род. Причем за последние восемь лет это уже проверено неоднократно, что иногда достаточно поменять фамилию в паспорте для того, чтобы поменялась во многом и судьба у человека. За последние лет. То тем же то, а -а -а. Изменил, изменил Опять же, у меня была ученица, которая, э, которая создала род свой, с нуля. Молодежька, которая создала свой род с э, нуля. Она просто после очередного развода... Она в подъявшем разводе. Это был у нее третий развод уже в ее жизни. Это был третий развод в животе. Она э, сменила фамилию на ту, которую она сама придумала. Она сменила прейзвиску на те, которые сама. И начала, в принципе, с чистого листа. В принципе, начала с чистого листа. После этого у нее кардинально поменялась судьба. Вот он Саунье кардинал не изменил суд. Ну, и, в принципе, она получала именно, она уже не отрабатывала ни за кого из своего рода, она полностью получала только то, что она то, что она сама заработала. Она не отрабатывала за своего рода, але